Для меня это все. Вообще. Кто спиздил мои очки, круговая пошла по рукам. Брат не брат уже ебальники летят нахуй. Где мои очки ищи вещи, я сказал нам. Я тебя не узнаю, единая Дэйч, блядь. можно твои Так, время финальных итогов. Контрольная третья буль. Буль Да, зубр. да это зубровая, зубровая, зубровая водочка. Во мне уже побывал ли и Сибры, во мне побывал и Александр Григорович. И теперь нам нужно составить общее мнение. Давай финально продегустируем и финально скажем мнение именно по вот этой зубровке зубровой. Настойке бульбаш. Не, я тоже мнение с вами получил, бы ну давай, его Мы... теперь финально, четко озвучим после того, как попробовали и все три вместе, и все три по отдельности. Давай сформулируем. Фу, бедон, блядь. Литр молока мне на спину. Это, это самое жестокое, это да? на ж... жестче перцовки. Реально ага. жестче перцовки. Я остаюсь при своем мнении, что она все так же на любителя, потому что есть люди, которые любят что-то. У ней есть ярко выраженный вкус. Угу. И он. Травяной, не, он, он чересчур травяной. Он, он не каждому запоят. Почему вот они вот так же не насыщили перец, например? Он должен, должен быть вот таким же насыщенным, как вот и зубровая. Да и клюква. Да, да но она имеет место быть, но вот именно на любителях. А потому... что думаешь, у, у них там проблема с клюквой, что ли, на родине? Почему она так, ну, такая вот не полубескусная, блин, клюквенная? Почему она не такая же, как Зубровая? К ней мы сейчас подойдем. Вот, вот Зубровка, я хочу сказать, вот мое личное субъективное мнение, но ну, я, я не рекомендую. Всем всем лекарям рекомендую. Этим снахом, не знахам, там все эти кто с травами, кто лечит, подойдет в идеале. Но в целом вот так вот, чтобы для души душевно в душу, ну, мне кажется, нет. 400 российских рублей. Не так, чтобы кал, но не так, как пред... последующие две. Вот так вот, вот мы скажем. Теперь, чтобы сильно не срываться с концепцией, клюквенная. Взяла с клювенной начал, она была персональная, потом клюквенная. Вот так вот. Три вострых перцан там. По щам пацанам сразу. Давай, а -а -а. Клюкина, финальный итог, Соста со со составим окончательное мнение. Клюкина мне понравилось больше всего, я сразу сказал, что это Клюква, это Клюква. Но они чуть-чуть, да, с концентрацией Клюква, конечно, обосрались. Хотелось Потому бы больше. Больше стоило бы 500, может, я не знаю, там. Прям же менее Клюквы, если бы лежало, там, я не знаю, мне кажется, они бы сразу подняли цену. Ну либо было бы меньше градусов. Что значит меньше градусов? Ну потому что в тех же самых настойках от э, производителя зимняя деревенька ну, смотри, о, только деревень... на одной акцесской А это что тебе? Нет, это, я тебе виду вот такая вот А, это, а, QR-код А это тоже так. есть А, ну, смотри, есть. значит, клюквенная пока бы не вошла в эту самую, в, в эту тройку Может, пока я ее не нес до дома, случайно оторвал? Невозможно Возможно, всякое ну давай а по, по, по, по клюкве окончательное мнение. Может быть что-то изменилось. Нифига не изменилось. Клюква вялая. Ну, обосрались с клюквой немного, согласен, но она хотя бы клюквенная, она клюкву отдает, но больше спиртом Там перебивает по... клюкву. По Конечно. мне. Хотя мы еще все еще не сделали ролик на. Настойки, вот, вот те, которые 26-30 градусов Зимняя деревенька э, Как там, Сармовская Пока мы на эти не сделали обзор Но я уже хочу сказать, что они 26-30 Но они более насыщенные по вкусу Здесь вкуса мало Там настойка, ну, именно другая там, именно, там уже к ягодам добавляют алкоголь А тут наоборот К алкоголю добавляют ягоды мне, мне кажется, это немножко... Это разные вещи. разные и, специфика. И, и, и немножко выбешивает ебучий сахарный колер здесь. Зачем он там нужен? Ну, вот в клюке вообще он не нужен. А пусть она будет прозрачная или бледно-розовая. Но пусть она будет максимально ну, Бледная она не была бы, она убила, да, была бы он белой водкой. Сахар ложит даже в водку. Я не понимаю, зачем. Чтобы башка трещала с утра. Да? И и хотелось похмелиться. И хотелось еще. И это, это, это, это дешевый... Магазинов. Это дешевле. Производители, прям маркетинг. Да, yeah, производители, согласен. <х Western superhero> <св gripe> Хотя... А -а -а. Вот почему нас понесло на второй день. Потому что в чесночно имбирной медовый был мед и поэтому догнались. Ну, Судра головы была вот такая вот. Но она не болела, как обычно, после водки спел там что не поднять. А, до туалета ползешь с колбаской просто по полу. Было нормально, просто вот ну, такая огромная голова, но ну, в ней все мысли не помещались. Хотелось, например, хотелось, ими поделиться. хотелось, хотелось именно, чтобы вот это вот успоко успокоить вот это вот состояние такое непонятное. Не то чтобы подытожить, а чтобы как-то вот голова сдулась, но ну, хотя бы все тело так вот приняло объективно адекватное состояние меня... вчерашнее, от того, как мы только сели. Вот. У меня-то смотри, у меня-то смотри, получилось как. Я ж проснулся условно, то ли в 9, то ли в 8 утра. Понимаешь, что-то, бля, пиздец. Ну надо пойти подвигаться, такой, что-то просрался, поссался, блядь. Э -э, пошел, купил блок, блок сигарет. Потом тормознем, мне просто, да. На камере. Э -э -э -э, купил блок сигарет, э -э бутылку минералки и такой хуяк. Стоит она того или не стоит, такой, пью, пью, блядь. И вырубился часов где-то, блядь, до часа. Ты мне звонил без 15 или в пол первого. Да нет, не, подожди, я тебе звонил. В и звонил тебе. Ну что-то вот ну, гораздо раньше, чем я проснулся, но у меня нет. получился второй сон. Я отпился воды, и меня снова выключило. И вот пока я вот ходил, я ходил еще тогда в, в, в хмурной. То есть я не помню, как я договорился с директором за сигареты в долг, как я взял эту минералку. Как он увидел я сказал, вот. бери, что хочешь, уходи. Вот, да, да, Забирай все и уходи такая, ну, Я все запомнил, но лучше бы этого ни всего не было вот, И в я пришел, такой домой отпился водой, бля, все, вырубился вот, То есть вот эти вот э, три часа, что я был бодрый вот с момента пробуждения Я был в норме, но тяжелый, ну то есть как бы не для социальности вот, А потом такой просыпаюсь, где-то вот в районе часа я проснулся я проснулся, и мне начинает просто череп, блядь. Игорь, пока ты совсем не пьяный и не на камеру... Камера Почему по звуку не работает? Тебе хотя бы надо просто минималку делать по звуку в роликах, это я понял по последнему. Хотя бы минималку выводить в ноль. Потому что у тебя, когда идет голос... Ну, идете вы разговариваете, общаете, общаетесь, mm. общаетесь. У Яха вставка. То есть у тебя минус 10 дБ где-то твой голос идет, а вставка на ноль на ноль хуярит. И она просто орёт, блядь, на всю хату. А, а потом опять тихо. Это хуево надо выводить на ноль звук. Давайте помогу с этим вопросом, как это делать. Потому что ты его не трогаешь, я видимо, понимаю, вообще. Mm. То есть как у тебя записалось, так записалось. Нет, а контролик, там, контролик там... когда твой уйдет, когда вот. Там, там, там идут две линейки, блядь. Да, да? я два понимаю. Канала. Я понимаю. Но вот ты как записал, так и записал. Вот эти линейки надо поднимать по нулям. Ну, то есть свой... Э, свой он идет одноканальный. Я понимаю. У, у них, у скачанного видео, у вставок, порой идет два канальные, одна канальная. Да, да. Я в этом не сильно просто... Не в этом вопрос. Вопрос в твоем звуке, который ты снимаешь. Ага. Вот этот микрофон. Его надо увеличивать до налей, он у тебя минус 10 децебел. Он тогда шуметь будет. Фонить на на, на, на какой-то стадии. Не сильно он будет шуметь. Давай его выводить. Потому что это не дело. Хуйня это. Это вообще... Это вот для меня звуковика... Ну я не знаю, может это моя хуйня. Но меня это раздражает, пиздец. То есть надо... Я тебе один раз покажу, давай попробуем. Один раз вместе просто. Ты, ты замонтируешь видео, когда последний, последний раз, ага. замонтируешь, позови меня, я приду и мы с тобой после монтажа еще раз я попробую про, про, по звуку сделать <coughs> и посмотрим, что вы нас договорились может тебе понравится так, что ты скажешь, да, ну а хочу я так не На делаю? Горло, да. а там хуйня дело, понимаешь, просто быстро, вы, да. ты в чем монтажишь? Ну, в этом в адоб премьере. Ну все, все, я тебе покажу там, как все это делается. У меня просто стояла адоб этот Аудишн Я в нем работал Я уже понимаю, как они там работают Так, фритюр? Да, вот, прям фритюр В плане поджиг Кстати, а будет он гореть? А куда же он едет? Мне куда? кажется, только на усах Нихуя, следующее видео, ты без усов Он выщез усами Он И убегаешь, убегаешь в эту ванну Просто горят. Ну давай, давай. В общем, теперь смотри, последняя из перцовых, ну из бульбашей, что у нас было сегодня на обзоре, это перцовая с острым, с, с, острым, острым, с острым перцам, перцам. Давай ее сейчас отведуем и скажем окончательно мнение по ней, и потом все три вывалим, и по каждой из трех скажем свое мнение чуть-чуть короче, чем сейчас. Давай с острым медом. Еду в Беларусь, та-да-да-да-да-да. -да -да -да -да.